Друт был измученным человеком. Ученый, превращенный в раба. Его истязали. Брали с собой во время набегов. Сводили его с ума. И переносили таким путем новую тьму в новые миры. И в мой мир. Сена увидела глубинную связь Верян и тьмы. Если его история о Хейль были правдой, то это и есть источник тьмы. Она узнала от него все, что могла. И тогда стала видеть то же, что и он. Тебе когда-нибудь приходилось умирать? Это серьезный вопрос. Когда рушится представление о себе, что а ты просто перестаешь быть. Хотя остальные этого не видят. И ты знаешь, что это так. Ты отчетливо ощущаешь постороннего в своем теле. Самозваться. И больше ничего не будет прежним. Все уже приходилось умирать. И она умрет снова. Это Обладая быть, знаком Вали равной знаком Сурта, ты сможешь пересечь мост над рекой Ножей, ведущей в Хэльхайм. Открывай врата. Открывай врата. Чего это она ждет? Она должна открыть врата. Это опасно, опасно. Нет, не открывай врата. Она сделала это. Пройти. Только пройти, Только пройти, пройти кто нибудь Здесь никого нет, кроме меня. Только не ты. Ты думала, что я отпущу что тебя? Что ты оставил меня, ты как А Я никогда, никогда не отпущу как тебя, тебе от меня не скрыться. Я, я твоя тень. Я буду смотреть на тебя в тот миг, когда Дай ты спустишь дух. Я не готова умирать. Будешь готова, когда увидишь, что они сделали с твоим милым возлюбленным. Дилен, Диллен, в этом ожившем кошмаре, где все мечты сбываются... Без гала контроля. Пусть способом правиться. Его ты любила, его оставила в слезах, чтобы заглушить свои голоса ярости, изгнать прочь свой страх. Но во тьме они через моря черные бурды, и опустошили берега эти. Ты еще слышишь его крики безумные. Теперь же ты дома. А он далеко. Ты даже не можешь молиться богам, что забрали душу его. Они могут сломить тебя, но не твое обещание. и Даже смерть в вас не разлучит. Сквозьму ты его отыщешь. Твое мече по-прежнему сердце стучит. Ты сражалась за любовь флориную, со своей тьмой внутри. Ты сражалась за свои мечты. Теперь нет шанса победить. В голове отделенное тело его его душа хранится. Ты Должна оберегать его сосуд, чтобы с ним домой и возвратиться. Это ты, ты сделала! Ты сделала Нет! Виновна! Виновна. Это твоя вина! Твоя а Вина! вина. вина. Они могут сломить тебя, но не Я твое обещание. Даже смерть у вас пилота. не разлучит. С ты его отыщешь. В твоем мече по-прежнему сердце стучит. Не сдавайся. Просто не сдавайся. Не через Она, через... Она не может не сделать не это пройти через это. Не сдавайся, не сдавайся, не сдавайся. сдавайся. Ма коснулась тебя. Она все видели Мак, это в провалах в твоих глаз. Мел, во взгляде, не замечающим жизни. Ты бежала от нее, но подвела только ближе. Привела ее к нему. Бесконечное страдание, которое хуже смерти. И ты хотела сдаться. Бросить а его и обрести мир с богами. Нет. Тьма этого не допустит. Он врет, он врет. Так что ты войдешь в лодово зверя. Он врет. осмотришь ему в глаза и пойдешь на него войной. Ты вот твоя цель. Ты вот ты твой долг. Ты Больше ничего не осталось. Причины. И цел кого твое призвание? С этим, Поконж с этим. Сейчас уже почти конец. Зачем страдать о прошлом, если перед тобой лежит новый путь? Только в нем есть смысл. Ощищай себя. Чувствуйся, чувствуйся. Прикончи его. Покончи с этим немедленно. Каждые ворота, которые ты открываешь Там. в Атиму. принесут новые испытания. Нет, только нет, нет, пожалуйста, нет. Вставай, быстро! Вставай! Она, Она ранена, мне ничего не выйдет. С этим аккуратно! повержен осторожно сзади почти Берегись! его! Пацаны, как вы думаете, что сейчас это будет? Это риторические вы думаете, они когда-нибудь закончатся? Нет, это думаю. один из самых основных элементов. Я не уверен, уверен я. что разработка подгонит там новых механик. Мы будем на это надеяться. Путь в Хельхайм не бывает прямым. Каждый должен найти собственную тропу. Соединись с его секретами. И тогда ты найдешь собственную. Когда бы ты ни пришла к покрытому золотом мосту, ведущему Хель, ты увидишь, что его охраняет великанша. Она спросит твое имя, она спросит, из какого ты рода. Она спросит, зачем ты пришла. Северяне рассказывают о Брюнхильде, женщине-воительнице, которая бросилась в огонь и отправилась в Хель вслед за погибшим возлюбленным Зигуртом. И она бросила вызов великанше. И свободная минутка, я бы хотел заметить, что летсплеер научился драться. Теперь Кстати, ты говоришь, да. летсплеер? А как же летсплеер ищет? Не суть, боевую систему он освоил. Еще бы руну побыстрее научился искать. Опаньки, а вот это было что-то новое. Я же говорил разверовопо подгонят да, да, новых людей, это интересно. Причем да. я думаю, это не все, ребята. Еще бы количество рунку уменьшилось. Да ладно, тебе не ною уже. Кстати, пацаны, отлично в бар сходили. Да Ой, да да, было да. Было отлично. отлично. Место приятно его повторить обязательно. Огромные залы Хеллы в Хельхайме. Высокие ее стены. высоки ее ворота. Ее пища – голод. Ее нож – жажда. На пороге ее падает каждый. Ее кровать – одр болезни. А полог кровати – ламя погребального костра. Говорят, что узнать ее легко. Половина тела черна. Половина покрыта плотью, а лицо ее угрожающее и угрюмо. Руны, рунами на локации сделаны с души. Согласен, Тво. согласен, даже не впадло эти руны, А искать. мне вот впадло. Ты просто не умеешь наслаждаться моментом. Ну я умею, философ, А камни разбросанные по уровню вас не напрягают? А, что с ними не так? Мне кажется, лэксплеер пропустил и, уже несколько. Ну и что, думаешь, это на что-то повлияет? Не знаю, посмотрим. Они открываются. Что это? Она приближается снова этой песне. Что это? Что это? Это Элла. источник тьмы. Она, Она идет. Твой миг настал. Она слишком большая. Она огромная. Мне страшно. Приближайся. Прости. Я не могу смотреть на что это. она делает, что ты делаешь? Ты она делала. Что, вот что ты делаешь? Ты ты своими, слабость. Ты позор. Ты Вставай. Поднимайся. Йоги накажут она тебя поднимайся. за это. Она нахожу... она поднимайся. Это. Да. Да. Это. Подними, Подними свою вещь. Поднимай, поднимай его. Борис мой. Борис. Она напугана. Она напугана. Она не может. Вставай! Вставай! Вставай, Бонись!